Привет, друзья! Вновь с вами канал Секреты Ютубера. Вот, наконец-то, у меня руки добрались установить себе обновление на программы компании Adobe. Я себе поставил 2023 версию Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Premiere и Audition. В общем обновил практически всю линейку, которую я так или иначе использую в своей работе, в работе над э, каналом. Ну и сегодня я хочу вам рассказать, э, почему и как у меня возникла необходимость э, сменить русский язык в Adobe, Auto, сама, в Adobe Photoshop 2023 э, на английский язык. Я уже давно говорил, и не устану говорить, что лучше работать на оригинальном интерфейсе, на английском, нежели на русском. Да, конечно, русский язык для русскоязычного человека более понятен, но э, это есть э, одна из сторон медали. То есть, вроде бы понятно, а с другой стороны, большинство уроков на ютубе, на других каналах, или даже в текстовом виде учебники, они рассматривают англоязычный интерфейс, все команды используются на английском языке, даже если вы скачаете себе с интернета какой-либо экшен или плагин, скорее всего, он будет использовать и обращаться к к англоязычным версиям команды. Соответственно, если у вас интерфейс на русском языке, то эти экшены работать не будут, будут выдавать ошибку. Pams И все. У вас ничего не получилось, а вы тратили время на поиски этого экшена, он вам понравился, вы его скачали, потратили время на то, чтобы установить, и в итоге результат ниже плинтуса, то есть никакой. Соответственно, как поменять русский язык на английский, я вам сейчас и покажу. На самом деле это очень просто, очень быстро, намного быстрее, чем э, подписаться на канал «Секреты ютубера», поставить лайк, нажать на колокольчик и написать комментарий какой-либо. А подписаться так и надо, в любом случае это нужно сделать. В общем, смотри, если ты видишь кнопочку под э, своим экраном под названием канала «Красного цвета», э, так что понимаешь, что она должна быть серая, не красная, а серая. То есть нажимаешь, она стала серой, значит ты подписан. Все. А я тем временем приступаю показывать. Долго не буду говорить, потому что э, рассказывать и показывать особо-то э, и нечего, э, и не о чем. Все очень просто, закрываем Photoshop, он нам сейчас нафиг не нужен, идем в проводник, да, идем в проводник, так, в проводнике выбираем основной диск, у меня это диск C, скорее всего, у вас тоже, далее переходим на папочку Program Files, заходим в нее, ищем папку Adobe, здесь у нас установлены все программы этой компании, так, э, нас интересует папка Adobe Photoshop. Так, далее. Вот, смотри, смотри, вот. Э, папка Locals. Locals. Здесь все словари на всех языках, э, с какими может работать программа. Так, ищем папочку Ru. Нижнее подчеркивание Ru. Заходим. Так, здесь есть папочка Support Files. То есть файлы поддержки. И вот такой вот необразимый э, файлик с расширением. Дат, uh, да, вот, uh, туда заходить не надо, uh, мы здесь видим, что в конце стоит RU, нижнее подчеркивание RU, значит, выделяем кнопкой меню правой, значит, команда переименовать, и вот смотри, вот, вот, вот это вот RU, маленькая RU, и вот это вот большой RU, а вот это вот маленькая RU, мы меняем, так, переключаемся с русского языка на английский и пишем вместо ru, n, английский язык. Далее, enter. Все. Все. На этом все, собственно говоря. Не веришь? Не веришь? Давай проверим. Давай проверим, что у нас теперь э, Photoshop на английском э, языке. На английском языке. Где у нас Photoshop? Вот он, Photoshop 2023. Запускаем его обратно. Запускаем его, ждем, пока он загрузится. А пока он загружается, у вас есть время, вот прямо сейчас, нажать кнопку подписаться на канал. Нажали, замечательно. Кнопочка с пальцем вверх, нажимаем, лайк, ставим под видосом, чтобы все видели этот урок, всем он пригодится. Отлично. Не забываем про колокольчик, оповещение, что другие э, уроки вы также могли получать своевременно. Э, пишем какие-то комментарии, задаем вопросы. Ну, в общем, чем больше активности создаем, тем лучше, тем быстрее выйдет очередной урок. Хотя на очередные уроки у меня в последнее время э, не хватало, собственно говоря, этого самого времени. Переезд с одной квартиры на другую, туда-сюда, э, финансовые вопросы... В общем, как-то так. Но новый урок, скорее всего, не, до, не заставит себя ждать. Он уже планируется у мной, разрабатывается. Надеюсь, в ближайшее время вы увидите что-то новое и полезное. Не знаю, по какой теме это будет. Или Давин Черезов, или, может быть, Adobe Премьер. что-то будет. В общем, смотрите, все. У нас Photoshop на английском языке. Все замечательно, все приятно, все красиво. А я с вами пока прощаюсь. С вами был, как всегда, канал Секреты Ютубера. Лучший канал, обучающий мастерство общения с компьютерными программами, с компьютером и так далее, и тому подобного. До новых встреч. До новых скорых встреч.